Помните Через века, через года Помните От а тех, кто уже не придет Никогда Помните Не плачьте В горле сдержите Стоны, горькие стоны Памяти павших Будьте достойны Вечно достойны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 Мечту пронесите через года И жизнью наполните. Но ну, а тех, кто уже не придет никогда, Заклиная.